Итак, Андижан начинают в обороне, Корши в атаке, Твистс, Акре И дальше ребята немножко поиграли с никнеймами Теперь у нас, теперь у нас есть э, Дельфан-младший, Джизос и Радо в составе Корши Но это имеется в виду все те же самые игроки Ой-ой-ой, Джизос! Наваливает, как действительно Джизос Делает дабл-кил, причем один из этих минусов по тиммейту Установлена бомба, дистантируется на точку ферры, но все как-то мимо кассы. Эска остается последним и неожиданное появление от виста в спине, собственно говоря, заканчивает этот раунд досрочно. Коллектив э, Корши выигрывает пистолетку, ну опять же давайте да, сначала разбираться. Разберемся мы в первую очередь в том, что Корши в данный момент находятся в сильной стороне и по идее должны выигрывать по итогу 15 первых раундов, конечно же, чуть больше, чем их соперники. Ну, как чуть больше? но ну, я считаю, что адекватный счет начинается где-то от 9-6 и выше. Это профитная атака. Ну, сейчас, естественно, на экономическом у антижанцев шансов, в общем-то, не так уж и много. И, как бы, победа где-то далеко, но явно не там, где хотелось бы антижанцам. Ждем хорошие раунды на диглах. Ну вот сейчас мог быть в теории хороший раунд на диглах. Но не удалось индийчанцам ничего толком показать. Хотя вот сейчас, по идее, должен быть еще один экономический. И, может быть, покажут сейчас. Правда, диглов-то как бы особо нет. Ну и Дельпан младший. Дабл-килл. На выходе в зигзаг, как, как я понимаю. Эска. Успел два раза выстрелить. И все Снова ни единого фрага антижанцы не успевают сделать Корши сносит их, как будто как бы соперников и не было Так скажем, не почувствовали 3-0 Напоминаю вам, дамы и господа Проигравшая команда покидает этот турнир И занимает... О, какое место получается? Ну, четвертое и третье, да, соответственно Нет матча за третье место Две проигравшие команды в полуфиналах просто занимают между собой третье и четвертое. Кому какое, да, по большому счету, без разницы. Ферры. Сделал минус и жив. Это самое главное. Игрокам обороны в случае чего. А желательно, конечно же, не допускать ситуацию до да размена. Радо. Ничего себе! Вот это ваншотище. Версачи со Space One остается вдвоем. Расстреливают только что Versace. Space One. В КТ-респауне удается забрать Радон. Ситуация 1-3. Выиграть, конечно, будет очень непросто. А учитывая внезапную, как лично по мне, позицию на девятке от э, Дельпана, заранее можно было сказать, что такой не выигрывается. Ну, 4-0. В общем-то, достаточно бодро отыграли начало этого матча ребята из команды э, Корши. Снайперская винтовка появляется Ну и Джизес, по сути дает информацию О том, что под точкой Б достаточно мало Соперников Радо забирает своего тиммейта Ну боже мой, уже второй тимкил В этом матче от команды Корши Из Тэшки нужно выходить все-таки побыстрее А то получается так, что убивают своих тиммейтов Этка. Дабл даблкил минус от Версачи И Джизос последний Почему он последний? Потому что не успел Добежать до Тэшки С одной стороны хорошо, что он до нее не успел добежать Иначе он умер бы уже давно Но Space One в итоге э, все-таки выиграл, все-таки выиграл. Серий не устал, что значит Серий. Ну, если это касаемо того, устал ли я комментировать, ну, так скажем, это не просто, это уже шестая карта за сегодняшний вечер. Да, усталость, конечно же, присутствует, но если вспомнить, что было на выходных На выходных я прокомментировал 12 игр в субботу И 1, 2, 3, 4 И 5 игр в воскресенье Вот это было куда более выматывающе на самом деле Поэтому 6 игр После этого смотрится достаточно легко Радо, минус патрон Минус от фэра в ответ со снайперской винтовки Любители я заметил Что антижанцы, что ребята из корши. Поиграть с авиками ну вот, правда, только попадать с них не всегда, к сожалению, получается Ну вот, кстати, я не знаю, Радо, Дельпан и Джизус Кто-то из них, это, например, вот Тасс, да, который переименовался Ну, кто-то Бот Короче, ладно, не будем об этом Камрон, приветствую Эска остался один и позиция ОСК достаточно хорошая Только вопрос, почему она у него именно такая, да? Не потому ли, что вы бомба выйдет в зигзаге? Именно потому Эска забирает Акры И какой досадный промах от Джизуса Но уж учитывая, что соперник стоял очевидно где Можно было даже попробовать, по сути, прострелить его через ящик Ну, ладно, что получилось, то получилось Брат, когда последний раз играл ты с командой на турнире? Ох ты в 2000... Наверное, в 2018 году, я так думаю 2018 или 2017, но когда точно не помню Снова энтрифраг за антижанцами На этот раз первым погибает Дельпан, Радо пытается проломить оборону оппонента на зигзаге Удивленно видит, что Зигзаг никто не держит И пытается убить Феры, который в данный момент находится на длине Но ему достаточно активно саппортят сейчас Эска и Версачи В общем, куча, куча игроков атаки выходила через Зигзаг И куча игроков обороны, на удивление, находилась в этот момент на точке А Поэтому выход, можно считать, заранее, по сути, был провальным Ну и, собственно, 4-3 как итог Итог, кстати, для андижанцев достаточно печальный. Потому что. Так, простите, для корши печальный, не для андижанцев, потому что все-таки корши в атаке, и против них камбэчет. С них выбили экономику, и потенциально это уже временная ничья. Face в паре с Versace достаточно легко и просто справляется с любым выходом на диглах от команды Корши из банки. Здесь уже выбита бомба. И последний. Игрок это Дельпан, младший Его убивает Эска. И это, как я уже ранее сказал, 4-4. Начинаются качели. Очень интересно. Походу, ты в том турнире проиграл. Нет. Кстати, нет. Последний наш турнир, когда мы с командой уходили, мы еще говорили, что мы уйдем непобежденными. Мы выиграли этот турнир. И, собственно, на этом закрыли команду. Ну, просто потому, что уже у всех работа, дела и... Не до игр, так скажем, было. Мы решили сыграть последний турнир, выиграли его и закончили. У меня даже какая-то ну, электронная грамота на компьютере до сих пор пробила. Радо, минус эска. Ну и проход на точку Б. Опять же, простецкий проход, потому что игра вновь от коллектива Андижан э, от ретейка. Это тот самый Space One или другой? Тот самый. Радо! Ну вот почему никто в этот момент не смотрит окно? Вроде там есть игрок под окном, да? Вот он, тот, как раз то тот самый игрок, который должен был контрить эту позицию, это Радо Но Он вместо этого просто разглядывал стенку и из-за этого потерял и тиммейта И сам потерялся, и победа э и победа в раунде в итоге досталась индижанцам. Они врываются вперед, дорогие друзья, вот вам и поворот Поворот судьбы. Кстати, напоминаю, что в чате на YouTube вы можете проголосовать за команду, которая, по вашему мнению, выиграет в этом матче. И пока что с 72% перевеса выигрывает команда Корши, по мнению чата. Ты в Ташкенте играл? Нет, конечно, я в Ташкенте не был ни разу. Откуда я там мог поиграть Энтрифраг фраг со снайперской винтовки обороны. Снова у команды Корши какие-то проблемы. И еще один минус от Ферры. Атака явно посыпалась. Винстрик у антижансов составляет уже 5 матч-поинтов. И тут действительно стоит... Э стоит да, как бы прям вот поднапрягаться очень и очень серьезно. А, привет еще раз, Володь. Да не то чтобы аншлаг, но шестая карта уже. Последняя на сегодня. Джизус! Все-таки попадает в голову Space One и невзирая на плохое начало в раунде, Корши все-таки прошли на точку А. Поставили бомбу, Версачи минус Джизус, но в свою очередь Версачи потерял тиммейта с ником Патрон. И в паре с Эской, в общем-то, достаточно перспективно смотрится выбивание Минус Дельпан и Джизус, не Джизус, точнее, последний. Ой-ой-ой, не успевает уйти в Зигзаг. И его вырубают, дорогие мои друзья. Ну и, конечно же, Дефьюз 6.4. Сколько там лайков надо собрать для стрима по 1.6? 200? Я, кстати, даже специально сегодня <laughs> ни разу не упоминал об этом. А ты откуда? Я из uh, России. Город Обнинск. <laughs> Да что, 150 же было. Ну, 150 было в предыдущий раз. И потом я сказал 200 в следующий раз. Ну что, вы что, типа каждый раз по 150 будете набирать? Нетушки, теперь надо набрать 200, если вы хотите меня заставить играть в 1.6. Чтоб слишком легко вам не было, планочку пришлось немножко повысить. Versace и Space One 2 в 5 Что странно, коллектив Андижан в этом раунде пока что только Первый минус сделали И автор этого минуса Никто иной, как Space One Версач при этом находится На точке А, ну в общем здесь понятно Что сейф от андижанцев И это пятый для корши Окей, сейчас накрутим Ну я не против, пожалуйста, накручивай Ну тут просто вопрос в том, что Типа не, ну, накрутка... Как, как накрутка не учитывается? Ну, ее не, нельзя понять, где здесь накрученные лайки, а где не накрученные. Да, вот просто в чем сложность. Допрыгался! <звы> <звы> так, э, дакл, дакл И да, даклсы в итоге. Забрали. Ну, по, мне кажется, что и Версачи сейчас тоже найдут. Позиция очень э, неуверенная. Да, все-таки его находят и не успевает спастись игрок обороны. Так вот, сложность просто в том, что... Стрим по 16 это ладно, окей, будет Но просто вопрос, когда он будет Потому что Это будет очень не скоро Учитывая достаточно плотный график По Counter-Strike Который я комментирую Ну, конечно, хотелось бы, да Честные 200 лайков без всяких накруток Потому что накрученные лайки это неинтересно Акры с свистцем перес... Как сейчас вот... Что сделал Space One? Ну вот тот самый Space One Многие ребята из Узбекистана Постоянно пишут комментарии Типа, а где Space One? Почему Space One не играет? Вот он пришел поиграть и Такой момент Запорол Даже жалко немного Патрон, минус Радо, разменный минус со снайперской винтовки Джизеса. СК последний и где вообще эски ты сейчас находится. А... вот он. <смех> вот он. Очень быстро, к сожалению. Если 200 лайков, что будет? Если 200 лайков, то у меня будет стрим, как я буду играть в 1.6. Вместе со зрителями, с подписчиками. На пабликах, на фасткапе и так далее. В общем, 8-часовой марафон будет. Ну, нет, не 8. Я в тот раз сказал, что 8 часов все-таки многовато. Поэтому... По справедливости все-таки 6. Хотя бы 6, ну потому что 8 это очень. Твист с Радом. Два минуса. Ну дальше, как вы понимаете, от команды антижанцев практически ничего не остается. За исключением патрона Он, конечно, пытается что-то изменить, но попытки, увы, тщетны. 7-6. Снова корши врываются вперед. Не прошло и 5 лет. <с -2> видимо, для того, чтобы снова начать играть, сперва нужно было отдать 6 раундов соперникам. Ну вот тогда уже пришло осознание того, что где-то мы играем неправильно, видимо. И стоит переосмыслить подход к матчу. Ну, игроки обороны, собственно, пытаются нашить э, через стены ПТ-шки Ух ты, как, кстати, дельпану то сейчас прискакала болезненно Ой-ой-ой Забрали Дельпана. в итоге Кстати, секунды буквально не хватило Потому что Радо сейчас снимал бы своего соперника с танцпола. Но, опять же, вот эта самая проволочка И привела, как бы, к тому, что План не удался 3 в пять Джизус Ой, кто-нибудь, напишите, пожалуйста, в чатике, откуда я, потому что ну, я уже за сегодняшний раз только четыре раза уже это говорил. Повторите, пожалуйста, кто-нибудь цитатку от меня там. Света, например, ты. Акре. Только Эйс спасет в этом раунде, но я, честно сказать, конечно, не очень сильно вижу. Какой-либо эйс в этой ситуации Ошибается эска Но патрон компенсирует ошибку своего тиммейта 7-7 И первая половина Закончится с минимальным, опять же, разрывом Как, собственно, и трейн На трейне 8-7 было И здесь будет 8-7 Дружелюбная история Ну и очень плотная игра, конечно Да вообще, в принципе... Что четвертьфинал мы с вами смотрели его Состоял из всех трех карт Что полуфинал состоит Из трех карт, боюсь даже представить Что нас ждет завтра с вами на полуфинале И на финале Акры, минус ферры Ну и здесь проход на точку Практически мог бы быть успешным Конечно, если бы не Версачи Находящийся на рекламе Патрон Ух ты, вот это сняли патрона Эска. Вообще, Эска заблудился. Даже так и не понял. Э, откуда что, как и куда. Ну, 8-7 в результате выиграла команда Карши. Кот от домофона нам не сказали. А, ну так кот от домофона, пожалуйста, 131. Даст это вам кому-нибудь что-нибудь? Думаю, нет. Куча рестартов Я уже прям аж заблудился в этих рестартах Я все не понимаю Когда матч-то начнется Когда стоит говорить уже о том, что вторая половина пошла А она все-таки пошла, дорогие друзья Так, что там Лана удалила сообщение. Ты знаешь старых игроков Ташкента? Нет, к сожалению, не знаю. А что за сообщение это удалил? Если 200 лайков наберем... Ну да, нет, на самом деле вы не верьте, потому что никто ничего не покажет. Не надейтесь даже. Ну, может быть и покажет, конечно, но только не вам. Только я увижу все прелести. Минус F. И проход на точку А успешен для коллектива Андижан и Корши неожиданно решили сыграть в том же самом стиле, о котором обычно вот и проходит все вот это вот дело. То есть игра от ретейка. То самое, о чем я говорил на трене: что это не всегда работает. Но попытались, не получилось. 8-8. Временная ничья. Александр, а запись стрима будет с финала? Завтра будет трансляция финала. Завтра полуфинал и финал. И, естественно, записи, конечно же, останутся. И записи всех сегодняшних матчей также сохранятся на канале и в моей группе ВКонтакте. Ферры и Эско. Два минуса. Ну, тут, само собой, игроков обороны распинают и разнесут. Я даже другого и предположить не могу. Потому что ладно бы хотя бы диглы. и, например, стак на точке Б. Ну, или, например, стак на точке А. Но... Тут просто юспы и команды разбежались по различным позициям Типа, это не очень работает На мой взгляд, это не очень работает 9-8 Очередной, кстати говоря, раунд разбежки от команды Корши Ну, хотя бы два деглата есть Акре и Дельпан И Дельпан, кстати говоря, со своего деглата Забирает Спейсвана, Ну, а далее рассыпается оборонительный ряду коллектива Корши И проход на точку А Открыт, дамы и господа, заходите. Не хочу. Твист, кстати, врывается в спину и нечитаемая позиция Твиста приносит ему минус по патрону. Но троих, конечно, еще не заберет. Да, здесь просто. О, спасибо большое за донатец, я же. Вы просто не, не видите, конечно, я сейчас просто во все стороны начал головой вертеть и типа что это за звук, что произошло? Этот же прилетел донат, грех майоров 100 рублей, отличный стрим, наконец-то я его выловил, респект тебе, дружище, спасибо огромнейшее за донат, низкий поклон, я рад, что тебе настолько нравится, что ты можешь сказать, наконец-то я его выловил. Но вообще стримы каждый день на трансляции на стриме, господи, на моем YouTube канале, поэтому Всегда пожалуйста, на Твиче, на Ютубе Стримы проходят каждый день Ну, кроме субботы и воскресенья Но иногда бывают и правда, и в субботу и в воскресенье Вариативно Итак, 10-8 Патро, Господи, ну как эти вот прыжки ХЛТВ порой бывают неуместны Перестрелка, блин, и прыгает ХЛТВ Сколько теперь против кого осталось, не понимаю Остался Space One один как я понимаю. А вот соперников у него четверо, я вижу, вижу да. Четыре в один. Ну, что-то прямо у Джизуса со стрельбой со снайперской винтовки беда. Сколько он раз стрелял в Space One, но попал, в общем-то. 6 хп у Space One осталось. Здесь моментально, конечно, игроки обороны сработали как часы. 10-9. Всем салам алейкум, Бахтияр, приветствую. А вы с командой играли против команды Нави? Нет, я не играл на профессиональном уровне. И, разумеется, против Нави я не мог нигде сыграть. Потому что, ну, они профессионалы, а мы э, любительские стримы. Ой, любительский стримы, господи А мы были любительской командой а Каждый день стрим будет админ Ну, вообще, да, на моем канале каждый день стримы Но просто сразу хочу сказать Не каждый день э, стримы с узбекскими командами Но Counter-Strike практически каждый день да. Версаче, эско Выход от андижанцев на точку А, ну, на точку Б, прошу прощения, но можно условно назвать успешным. Да, не без потерь. Ну, а кто говорит о том, что раунд должен проходить без потерь? Кто-то всегда же должен где-то выйти первый, и его потенциально, скорее всего, убьют, как сейчас и было. 11-9. Все-таки атака у андижанцев, э, сейчас это сильная сторона на карте. И антижансы очень интересно атаковали Но ну, если мы вспоминаем карту, например Не будем вспоминать трейн Там было не очень интересно Но вот инферно, например, на инферно Я думаю, атака у антижансов Достойна отдельного э, Внимания Ну а собственно у корши У корши что? У корши нет денег Нет девайсов И как следствие из-за этого Их по одному аккуратненько Выкашивают их соперники Минус от Феры Сам Феры также погибает Ну и 1 в 3 Да, 1 в 3 остается Дельпан-младший Но есть, кстати Честно заработанная снайперская винтовка В зигзаге <laughs> Не ожидал, явно не ожидал Увидеть Версачи э, на рекламе Поэтому, собственно говоря Вот такой мув вы сейчас могли увидеть ты слышал, как Маркелов убил всех с одним патроном? Это было или нет? Ну, такой видеоролик есть, да. Но по факту этого, конечно, не было. У Дигла нет такой э, бронебойности и такого демейдж-диллинга, чтобы убить э, с одного патрона пятерых. Только если у всех будет там по одному, по два хп. И то, мне кажется, пятерых нет, а четверых может быть, да. А как можно участвовать в данном турнире? В данном никак. А следующий, 28-го, будет в Узбекистане. По-моему, в городе Ташкент. Джизлс! Минус патрон. А вот вам еще минус от Акры подъехал. Но снайпер у атаки где-то там вдалеке. За дымами! Ой-ой-ой! За дымами находился и погибли. Погибли в результате снайпер со, со своим автоматчиком. Счет 12-10. Ну, тяжело, конечно, дается оборона э, Команде Корши В атаке явно все было лучше Хотя, если так уж вспоминать справедливость ради И в атаке все было не настолько уж безоблачно А в обороне и того подобно Подавно облаков будет еще больше Я бы даже сказал не облаков, а тучек будет чуть-чуть побольше Ну что, раскидывается точка Б И при этом у нас также еще и есть... Андижанцы э, в банке То есть по всем фронтам пытаются Раскачать оборону коллектива Корши Вот, кстати Позиция у Джиза хорошая Для приема зигзага, но смотрит ли кто-то Мидл, потому что на мид может Кто-то выбежать внезапно Вот, например, Ферри И будет большая проблема Ведь патрон Делает два минуса на точке Б И тем самым придется Перетягиваться игрокам команды Корши На эту точку А Фера в данный момент находится на меду И он будет отрезать практически э -э Практически любое Передвижение э -э Каких-то Стягивающихся Игроков Еще один донатик спасибо большое Я опять аж Тяжело сглотнул слюну Сейчас озвучу. А, раунд выигрывает, кстати, коллектив Андижан. И счет становится 13-10. Биофордж 300 рублей. Очень заходит стрим. Спасибо большое, Биофордж. Всегда, пожалуйста, я очень рад, что тебе нравится, приходи обязательно завтра, завтра будет Жогова еще более интересное. завтра будет еще один полуфинал и финальная часть, что, собственно говоря, в каждом турнире считается самым интересным, естественно, да, потому что там две сильнейшие команды. И я надеюсь, я сделаю, как, в общем-то, и команды, хорошее шоу. Спасибо большое, брат, на каждый вопрос отвечаешь, уважаю. Шамшот, ну а как иначе? Ребята приходят на трансляцию, как я могу не ответить? Это было бы неправильно. Акре. Также погибает еще, дорогие друзья, барабанная дробушка. 14-10. 14, елки-палки, 10. 14, елки 10. Почти что. Команда Андижан обеспечили себе место в финале. Но пока что еще нет. Давайте так, справедливости ради, мы уже сегодня видели 16-14. И по-прежнему и сейчас может быть 16-14, если корши вдруг одумаются. Но у них нет девайсов, поэтому тут, я думаю, одуматься даже если они захотят, все равно не получится. Три минуса от андижанцев, уже прошу прощения, даже четыре прилетело. Акры где-то потерялся на точке А, и тут просто Space One. Ну вы видите, вот, вот это тот самый Space One, которого э, все ребята из Узбекистана постоянно ждут на трансляциях. Просто вышел и первой же пулей отправил соперника на лопатки. 10, 15 и это матч матчпоинт. Андижансы в шаге от победы и для того, чтобы собственно выиграть в этом противостоянии, им необходимо взять всего-навсего один раунд. Ой-ой-ой, Радо сразу получает по голове, а тут, кстати, Диглбай и Бамас. Ничего себе, вот это просто нахрапом берет, Жизес! Ну нихрена себе агрессия, агрессия уровень бог. Забежал в тешку, сделал минус, подобрал девайс. И вот вам, красивый раунд на диглах. Bioforge. Я помню, ты писал, что ты ждешь красивые раунды на диглах. По-моему, это они. Space One, 13 хп и Ферре. Прыгнуло немного ХЛТВ, не обращайте внимания, но это 15-11. В первом шоу-матче Space One похоронил в соло таджиков. Да, Space One тогда был, мне кажется, прям вообще на высоте. То есть, что не раунд, то Space One 2-3 кила делает. Остается один против двоих-троих. Вообще не страшно. Игрок очень перспективный, если, конечно, можно называть игрока в Counter-Strike 1.6 перспективным. Потому что какие перспективы? Куда расти-то? Но действительно очень хороший игрок. Качественный стрелок, так скажем. Что-то дым затроило аж, слышали, да? Дельпан младший забирает феры, патрон минус Джизос, Тут Радо внезапно выбегает в щепки и патрону на точку Б. Зайти не удается, а затем Радо просто идет и самоубивается об Эска. Два минуса от игроков обороны. Версачи последний. По нему есть информация, он забрал на миду только что Акры. Но бомба выбита на споте Б, разумеется. Или не выбита, подождите. Должна быть, вообще-то, да, выбита на точке Б, все абсолютно верно. Дельпан младший, со снайперской винтовкой пытается прочекать а, выход из Тэшки. Ну и Твист, разумеется, тоже смотрит эту же самую позицию. Я все ждал красивый минус СВП Ну, красивого минуса СВП не дождался, к несчастью. 15-12. Я промолчу касаемо того, как вообще это все можно выиграть, или нельзя это все выиграть, да, давайте э, так. Давайте я вам просто скажу, что если Корши выиграет еще три раунда, то это допы. Вот это вообще будет просто бомба. Ну, либо же анди, андижансы, один раунд. Казалось бы, да, один раунд. А я это называл в свое время синдромом 15 раунда. Когда вы берете 15-й, немножко расслабляйтесь и потом играете овертаймы из-за того, что расслабились. В общем, я надеюсь, конечно, что андижанцы андежа... не будут расслабляться. И даже если будут овертаймы, то они будут только из-за того, что карши хорошо играют. Акры минус эска. Это энтрифраг. И снова возвращается достаточно медленный стиль атаки от э, коллектива андижан. Который, в свою очередь, не, не так-то хорошо и работает, надо признать. Акры легчайшие два минуса на приеме зигзага. И это 15-13. Вот столечко, дорогие друзья Вот совсем капелюшечка осталось до того, чтобы увидеть допы И столько же, ровно столько же остается андижанцам до победы Это просто супер, супер матч, дамы и господа Супер полуфинал, да и вообще турнир Первым своим турнирным днем просто порадовал ну, максимально круто И вот, опять же, интересный раунд на диглах может сейчас получиться Команда антижанцев вываливается в пятером в зигзаг Акре бреет эску А дальше Дельпан младший включается в перестрелку Делает минус И фраг также еще достается Даже два Фраг достается Твистцу Минус от Джизоса 15-14 Последний раунд основного времени, дорогие друзья Команда Корши Могут выйти на допы Команда Андижан Могут выиграть Прямо сейчас все будет зависеть от этого раунда. Боевая. Боевая карта. Очень боевая. Н-3 от Радо, Разменный фраг по Твиццу. Ну, не стоило, конечно, на самом-то деле здесь идти поджимать. Мне кажется, куда спокойнее было бы сыграть более закрыто. Да собственно, и, собственно, проблем было бы из-за этого чуть меньше. Но пока 4 в 4, собственно говоря, давление сохраняется абсолютно на каждого игрока на карте. Нет никого, кто уверен в своих силах и кто точно здесь скажет, да я сейчас выиграю. Акры. В зигзаге есть соперники. Акры, естественно, этого не знает, информации по зигзагу не было. Дельпан младший Забирает патрона. Ну и вот опять же, здесь слишком затягивают индижанцы. Они позволяют думать игрокам команды Корше о том, что же это будет. Точка А через зигзаг. Точка А через длину. Ну и вот эти вот медленные выходы с разменами. Но здесь же ведь тоже два игрока. Обороны находится. Радо добирает Феры Space One последний. Надежда только на него. Ну, либо же это допы, и это допы, дорогие друзья. Это 15-15. Основное время закончилось. Теперь победителем станет команда, которая за ближайшие 6 раундов выиграет 19-й. Если счет 18 Простите. Если счет 18-18, то мы с вами отправимся смотреть еще одни допы. То есть еще 6 раундов. Но справедливости ради, если какая-то из команд возьмет 4 к ряду, то все 6 раундов, конечно же, мы смотреть с вами не будем. На этом матч закончится. Ну что ж, у всех куча денег. По 10 тысяч, если быть точным. И команды, естественно, сторонами не меняются. Андижанцы не смогли додавить соперника, взяв 15 и... Проиграли 5 к ряду 15-10 был счет И стало 15-15 Респект ребятам из Корши Но пока Я не могу точно сказать Кто же здесь все-таки круче Да и вообще это невозможно сказать Обратите внимание, 45 секунд раунда прошло У всех по 100 хп до сих пор То есть это вот О том, насколько медленно Могут атаковать ребята из команды Андижан Пытаются завоевывать потихонечку каждый сантиметр этой карты и дозавоевывались. Дельпан забирает патрона и вот тут теперь уже начинается выход на зигзаг, который в упоре сейчас будут контрить. Минус от Радо, эска падает и план Б есть у команды от Дижан или нету? Если план Б это перетяжка на точку Б, то, ну, это вдвойне, конечно, интереснее. Тем более, родов все это дело слышит и забирает фер на мидле. Спейс Ван отвечает тем же самым. И да, это стяжка на точку Б. Игроки обороны, к слову сказать, не успеют установить этот выход. Поэтому бомба, конечно, будет установлена. И предстоит выбить соперника. Ну, 4 в 2, я думаю, ретейк должен уж пройти. Джиженс минус Спейс Ван. Ну и Версача с одним минусом. К сожалению, для коллектива Андижан погибает. Ну, а победа в раунде, конечно же, достается коллективу Корши. 16-15. Ну, огонь матч. Конечно, огонь. Вообще, турнир огонь. Уже я об этом говорил, но повторю еще раз. Огонь, пушка, бомба. Ну и, конечно же, еще раз от себя хочу выразить... Респект, так скажем, и уваженнице, Хасану и его друзьям, которые проводят данные турниры. Без вас, ребят, мы бы все это не увидели и очень много бы потеряли. Прокидка ямы и прокидка длины, но Акры забирает Space One, и, к сожалению, прокидывать уже остаются вчетвером, а теперь уже вообще в район. Игроки атаки. Размен на длине все-таки произошел, но какой ценой? У Версачи 1 хп. Эска погибает. У патрона 44 хп. И Версачи, естественно, так как с одним хп особо бодаться не может. Поэтому просто остается в спине. Дельпан младший остается последним. Минус патрон. И жесточайший хэдшот, дорогие мои друзья. 17-15. Корши выигрывают второй раунд. И до смены сторон остается всего-навсего один. Всем добрый вечер, друзья, ноу no проблем приветствую Что ж, снайперская винтовка, даже две есть у игроков обороны И здесь прессинг точки Б, конечно же прыгает, ну боже мой Ферре, Ферре, где Ферре? Вот он, он у нас в т гуляет В то время как его... Время, как его соперники уже, блин, бомбу раздефли. И да, Ферр всех убил. Большой молодец. Но раунд все-таки проигран. 18-15 в пользу коллектива Корши, дорогие друзья. Ситуация следующая. Им для победы остается взять один раунд. Это та же самая ситуация, в которой уже находились андижанцы. Они этот раунд, кстати, взять так и не сумели. А, ну, а андижанцы на победу сейчас играть вообще не могут в принципе. Они могут только лишь вывести в следующую серию допов, взяв три раунда кряду. Если они хотя бы один из этих трех проигрывают, то они покидают этот турнир. И команда Корши становится первыми финалистами э, данного турнира. Ну, снайперская винтовка также есть у Ферры. Как я уже ранее говорил, эти коллективы очень любят играть с авиками, и снайперских винтовок там даже две. Я вот боюсь, не переборщили ли с количеством АВП, товарищи э ан андижанцы. Ох ты, еще и попадание в голову Спейс Вану на меду. Эска справляется с Радон, и Джизус на вас погибает тоже. 3 в 3. Атака пытается перестроиться и все-таки оставляет без внимания позиции на длине. И хотят, судя по всему, сыграть либо через парапет на точку А, либо же на точку Б. Но, учитывая, что Эска поджал Т-шку, здесь, как бы, сбор информации идет. Ух ты, какая КЕ минус от Дельпана! Проход на Б открыт! Фэрре минус Дельпан младший. 2 в 2. Очень опасные игроки в команде Андижан остались в живых. Это Фэрре и Space One Но проблема в том, что оба со снайперскими винтовками. Мобильность. Мобильность, которой нет. Твистс. Кстати, с бомбой, но пройти в точку, естественно, он не может. 18 секунд до конца раунда соперники могут оказаться в любой момент, что в дверях, что в окне. И Твист все-таки ставит бомбу. И Спейсван думает что вместе с Ферой, они думают, что это точка А. Боже мой! Сказка о потерянном времени, дорогие друзья. Сколько же антижанцы сейчас потеряют времени на этом раунде? Боже мой. Все. И теперь они понимают, что они лоханулись, но раунд уже не спасти. Это ГГ, дорогие друзья. Коллектив Корши становится первыми финалистами данной встречи. Данного турнира, простите, а не, данного встреч... не данной встречи. В общем, жесть, как она есть. 19. 15. И теперь я уже смело могу закончить опрос. 69% голосов было отдано за команду Корши. Поздравляю вас, ребята, вы угадали.